Тебя, очаровательную женщину, заботливую маму, идеальную супругу, любящую дочь, задушевную подругу и просто человека с большой буквы, поздравляю с этим замечательным праздником, твоим днем рождения. От души желаю тебе, чтобы жизнь твоя была увлекательным путешествием приносящим огромное удовольствие и удовлетворение. Чтобы смыслом ее наполняли безграничная любовь, неисчерпаемая доброта, искренние улыбки друзей, сердечное тепло родных и близких тебе людей. Пусть радостные события, приятные встречи, милые семейные торжества делают каждый новый день особенным и запоминающимся. Желаю тебе как можно больше вдохновенных моментов, которые окрыляют, помогают свернуть горы и осуществить задуманное. Пусть у тебя все всегда получается, реализуются планы, а мечты воплощаются в реальность. Пускай цветущим будет здоровье, сияющими глаза, а ощущение счастья никогда не покидает. Желаю тебе семейного уюта, солнечной погоды в доме, душевной гармонии и только положительных эмоций. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, яркой и неповторимой. С днем рождения!